именно ваши, вот сколько было ваших, которые вы потратили 250. на себя, на себя? 250. 250 тысяч долларов, ага. хорошо. А вам было комфортно с этой суммой или вам хотелось больше? Или, например, они вам казались, что что-то многовато? то <to> есть по-разному бывает у всех. Нет, мне там не было комфортно, ну, плюс я понимал, куда их надо распределять, скажем, ну... Но... Uh -huh. Хорошо. Что там появилось? Ну, пока что появился, ну, как, как, как формат, это я появился. Я, это... хорошо, вы появились в каком, как вы там выглядите, сколько вам лет? Ну, я бы даже сказала, не то, что вот, это сейчас я, вот, ну, там нету маленького этого Евгения. Угу. Евгений, сколько тебе лет, спросите у них. 47, он говорит. 47. Мог бы быть и лучше. Мог бы быть и лучше. А что, что не нравится? Что там с ним не так? Застрял. Застрял. Евгений, которому 47, а ты где застрял-то? Что случилось? Расскажи, пожалуйста. Что тебе мешает проявиться? Открытость мешает. Там появилось на этом блюде, ну как, как тарелка, да, скажем так, uh -huh. яблоко, яблоко, которое по кругу крутится, крутится, крутится, крутится. Значит, оно хочет что-то показать Евгению. Яблочко, а покажи, что это самое главное, вот что не хватает, что мешает Евгению принять свои богатства, а помимо ну вот. приятия. Да, наконец-то показалось сердце, да. Кого вот. показала? Сердце, да. Сердце показало. Да. Вам нравится это сердце? Да. Ага, и что, какого стал? А, более яркий. А, прекрасно. Посмотрите, он доволен? Да. Спросите, сейчас у него все достаточно для того, чтобы он руководил своим финансовым потоком, принимал его? Да. У него есть инструмент, у него есть вера. У него есть надежда, у него есть балава и даже волшебный пендель. Волшебный пендель. А мы еще говорили про то, что ему не хватало доверия. Доверие это у него есть сейчас к окружающему миру? Он готов это сделать? Он это сделает? Да. Угу. А как деньги будут генерить? Это его вообще задача деньги генерить или что-то другое у вас будет деньги генерить? Это его. М -м, прекрасно. Как будет это делать? Пара знакомая моя. Прекрасно. Вы ее знали, да? Угу. Ну, вот сейчас вырисовалась. Прекрасно. Она жива вообще в жизни, не знаете? Ой, вот а давайте моя... спросим. А мы спросим у Елены сейчас. Елена, ты живешь? Ты жива? Нет. Ты умерла, да? Угу. А скажи, пожалуйста, когда ты умерла? Какой год был? два-три года назад угу. а что случилось можешь рассказать что случилось елена а ты понимаешь что ты сейчас находишься в теле евгения угу. а почему ты пришла зачем расскажи пожалуйста зачем ты к нему пришла есть какая-то обида. ну вот она обиделась на меня угу какая-то пакость, да, небольшая, вот она есть. То есть она хочет причинить немножечко вреда, потому что вот обижена, да? Ну да. Угу. Елена, скажи, пожалуйста, у тебя есть еще какие-то претензии, недопонимания по поводу Евгения? Нет. Елену поблагодарите, она на самом деле в вашу жизнь пришла, чтобы эта энергия вас не сожгла и не превратилась в какую-то болезнь. И люди всегда так приходят, если энергия не реализовывается, намерение, там, еще чего-то, по каким-то причинам. Приходят люди, которые забирают ее на себя.